На одном канале имею возможность общаться. Сегодня вот опять э, там повесим много разных вещей. Уже повесили я. Э, закончу эфир и туда пойду. Так, так, так. Э, вот такие вот дела. И вот пишут тут по поводу коронавируса. Что значит, так, ага. что в Тюмени там какие-то проблемы с коронавирусом, но ну, надо больше информации. Ну, вообще ситуация, конечно, жуткая. Вот я прочитал такую новость, она вроде к коронавирусу отношения не имеет, а понятно, что будет. То есть в Волгоградице сбил врача и медсестру. 64-летнюю медсестру, 39-летнего врача, 22-летний волгоградец. Он из перинатального центра жену забирал, что-то ему не понравилось, и он решил им отомстить. Представляете, это только вот такой вариант. А что будет, когда в России начнется пандемия? Представляете, что будет, когда... Люди начнут умирать пачками, да, и тогда вот что будут вытворять родственники? Вот число жертв коронавируса в Хубеи а, выросло до 414 человек. Но это сегодня я не знаю насчет Хубея, я знаю, что уже больше 50. Это тех, которых рисует Китай. А исходя из тех видеоматериалов, которые мы публикуем на телеграм-канале, на нашем мы берем у китайцев из инстаграма, с их личных сайтов, в социальных сетях китайских. Там какое-то безумное количество, даже если просто по головам пересчитать тех, которых снимают в крематории, где чувачок поет песню Джеки Чана, что его страна не больна, да? Вот, ну, понятно, что это такая приколка, но это же реальная съемка, съемка тех, кто падает на улицах замертво. Так, и... Под наблюдение в России поместили 4000 человек из-за коронавируса, это Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сообщил, говорит, они не больные, но значит за ними наблюдает. А, а Голикова назвала регион для карантина возвращающихся из Китая россиян, и не только россиян, но также украинцев и граждан евроазиатского этого экономического союза. Так вот, их всех я процитирую. Местом нахождения наших граждан и граждан ЕАС и Украины, где они будут находиться под карантином, определена Тюменская область. Да, то есть я помню, в детстве, да, в юности слышал. Кала Бельды, Помните такого певца С Чукотки да, Который писал Ничего, что здесь метели Не беда, что холода Если ты полюбишь север Не разлюбишь никогда вот. И видите, увезу тебя я в тундру Увезли людей Реально на север Почему не в Сочи Почему Путин Не подвинулся в своем Бочаровом ручье вот я вам напоминаю статью с э, Фигаро, и это правда, да, то есть я прям вот выдержки э, переведенные прочитаю. «Двухнедельный карантин для французов, эвакуированных из Ухани, пройдет в центре отдыха гавань мира, расположенной на высоте кари рус Отель-клуб с видом на гавань Имеет прямой выход к морю Через галечный пляж Там только что была проведена Большая работа 140 отдельных квартир В виде вложенных кубов Одним словом, это приятный курорт Залитый солнцем Особенно если весенняя погода продолжится У которого даже есть теннисные корты И другие площадки для игры в питанг Если выбор правительство пал на этот э, ну, отель, так переведем, то это в основном из-за его местоположения, которое легко защитить, если только один путь туда добраться, поэтому достаточно простого заграждения, чтобы поставить его под контроль. Пешеходная тропа вдоль побережья также легко закрывается. Да, и в Тюмени где-то в тюрьме, да, на берегу э -э, Средиземного моря, да, при температуре там плюс 19 градусов сейчас, да, и в, в Тюмени минус, наверное, 19. Вот э -э, меня, кстати, по поводу коронавируса спрашивают люди. Возможно ли, что коронавирус искусственно выращенный? Ну, представьте себе, вот сегодняшний коронавирус, в отличие от испанки, э, которая свирепствовал сто лет назад, он убивает самых слабых. То есть испанка убила самых сильных. Этот убивает самых слабых. Возможно, это и есть признак его искуски, искусственного происхождения. Так, извиня, извиняюсь, отвлекся. Возможно, это и есть признак его искусственного э, происхождения. Ну, и... Вот собьют и, и все, и мысль, мысль ушла, да? И вот... Э, что еще нужно-то, Господи? Давай, так, очень важная тема Тема важная Но это тебе твоя группа пишет Да не группа, это пишет Ладно Сейчас прошу прощения Вирус боится холода, да, я не знаю насчет того, боится ли вирус холода, но э, Путина он точно не боится, этот вирус. И вот еще раз, значит, по поводу того, что выращен ли он искусственно. Повторяю, повторяю, да? то есть и вирус испанки, который свирепствовал сто лет назад, он убивал самых сильных, этот вирус убивает самых слабых. Ну, можно предположить, что это тот признак, с которым его и создавали, чтобы подчистить самых слабых. В таком случае, возможно, что он искусственно произошел. То есть, спрашивают, мог ли Путин устроить пандемию в Китае. Да, это вообще ему очень выгодно. Представляете, во-первых, он встряхнется Цзиньпина, который уже начал там какие-то определенные претензии предъявлять и торопит его äh, присоединить к Китаю и Сибири Дальний Восток. Безусловно, торопит мы это видим, то есть по некоторым косвенным признакам. И пандемия в России это только в общем -то, вопрос времени, да? и больных Путин точно лечить не будут. А зачем? То есть они не планируют их лечить, суть по всему. Во-первых, их лечить нечем, во-вторых, их лечить некому, врачей нет, лекарств нет, и в-третьих, их лечить негде, больниц нет, поэтому вымрут те как раз самые слабые. Кто кому сейчас платят пенсию, кому сейчас платят пособия различные и так далее. То есть, коронавирус это своеобразное продолжение пенсионной реформы, только другими средствами. Да? То есть, ну, у Путина любые его реформы идут под лозунгом «никаких денег никому, кроме своих». Да? То есть он выметает все. Поэтому, конечно, для Путина очень выгодно выгоден этот коронавирус. Но, ведь у медали две стороны. И вот эта вот, одной стороной эта медаль обращена к Путину, а другой стороной она обращена к нам. Я уже задавал вам вопрос, может ли обычный грипп стать поводом для изменения мира и установления кибертирании. И мы ответили на этот вопрос «да». И если мы ответили на этот вопрос «да», мы должны просто, обязаны сделать так, чтобы воспользоваться этим моментом и установить кибернародовласть. Да? Мы можем это сделать? Конечно, можем. Когда это все случится, Путин и его режим будут наиболее слабыми. Вот сейчас в Японии круизный лайнер помещен под карантин из-за коронавируса. В Россию не пускают никакие самолеты из Китая даже для до заправки. То есть началась пандемия. Еще никто не заболел, а уже пандемия началась. Почему? Потому что чумные корабли вот эти, ну в данном случае сейчас самолеты чумные, да? Это классическое проявление пандемии. Чем пандемия отличается от эпидемии? Где грань между ними? Вот сколько должно было заболеть, чтобы это была не эпидемия, а пандемия? Да нет такой грани. Эта грань проходит в головах у людей. Пандемия от эпидемии отличается только паникой. Больше ничем вообще не отличается. Да? То есть вот народ, как тот опереточный, вернее оперный, извиняюсь, оперный, да, и очень хорошая опера, Дон Жуан, Лепарелло, да, помните, он там под столом лежит, боится, очень он боится призрака и говорит, ах, патрон, ах, патрон, ах, патрон, съем тути-морти, вот что он говорит, то есть, а, ах, господин, мы все покойники, вот что говорит тот Альепарелло и вместе с ним также говорит народ, когда запуган, ужасно он кричат, мы все умрем, да? То есть, почему важна избыточная информация о, о вирусе, о коронавирусе? Ну, во-первых, действия правительств цивилизованных стран они будут более, ну, более продуманные, более человечные. И, возможно, сравнивать с путинской бандой. И не в пользу путинской банды. И почему? Вот посмотрите, с чем бы Путин не боролся, он в конечном счете борется с народом России. Это так. То есть он будет бороться с вирусом, с этим, с коронавирусом, а на самом деле будет бороться с народом России. И поэтому народу России... В борьбе с Путиным очень важно эксплуатировать вот эту тему вируса. Очень важно. Оседлать ее важно. Это инфернальная тема. И всем надо объяснять, что э, Путинщина – это вообще прямая безальтернативная дорога из этого ада на земле, которую нам устроил вот туда, да, если кто-то на что-то другое рассчитывает, то не моги рассчитывать, независимо от того, каким образом он нас туда отправит, то ли он нажмет ядерную кнопку, то ли э, вот с этим коронавирусом поборется так, что мы все умрем, то ли каким-то традиционными средствами, то есть отсутствием медицины, э, поддельными лекарствами, этим пальмовым маслом и прочее, прочее, да. И не стесняйтесь рассказывать о всевозможных последствиях Путинщины, в том числе и последствиях вот этого коронавируса. Это же необычная спекуляция на человеческих страхах. Да? Вы скажете, ну нельзя там на человеческих страхах спекулировать. Можно и нужно, потому что это не спекуляция. Действительность будет еще хуже, чем вы нарисуете. Я вас уверяю абсолютно. То есть вам покажется, ну я там через край, у меня такое было. То есть я думаю, ну я, наверное, перегнул палку, сейчас вижу, что не догнул. При правильной организации информирования населения коронавирус может и должен лишить Путина короны. Да? Вот это вот очень важно помнить и во всех своих действиях этим руководствоваться, что это попутный ветер, форд-де-винт так называемый, да, вот в нашей борьбе вирус и любая такая вещь это попутный ветер. Нам не надо останавливать панику. Нужно просто направлять возмущение людей в нужное русло. И все. Может быть, там не надо ее искусственно создавать, но нам же нужно людей информировать. А они уже додумают все сами. Чем больше паникеров кричит мы все умрем, тем скорее умрет путинский режим. Вы же это понимаете. От локальных чумных бунтов Россия придет к всеобщей революции, свержению антиконституционного путинского режима. Вот если вспомнить трагедию, маленькую трагедию Александра Сергеевича Пушкина, помните пир во время чумы, и там Вальсингам, который председательствует за столом, он зачитывает... Помните, ему охота крик, пришла, и он зачитывает стихотворение, да? Там зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и заварив перы добавы да вославим царствие чумы. То есть, а в нашем случае наш Вальсингам должен стихи приблизительно такие сочинить: зажжем огни и под накалом от темноты спасем умы. И дав мерзавцам поебалам, возглавим вославим царствие чумы. А может быть и возглавим, видите? Здравствуй, Фрей. Так что я вот так размышляю на эту тему. А если мы сейчас не в раю, то где? Это да. На эфира нет, люди пишут. А? Ну, будет, наверное. О, мальцев из психушки выпустили. Павел Петровский пишет. А ты там со мной встречался, что ли? Это, это у тебя, у тебя рождались. галлюцинации, да, были. Родной. Это тебя раньше выпустили, понимаешь? Ты думаешь, у тебя наступила ремиссия. А нет, видишь? И, и врачи думали, ремиссия наступила. Это у тебя галюны. артист, блядь. Правительство из-за коронавируса перенесет сроки форума в Сочи, то есть не отменит этот инвестфорум, они все-таки, э -э, так сказать, в ересе в своей зациклились, так, никак ничего не хотят менять, они думают, вот и коронавирус под них подвинется, не подвинется. Так, ездил за инструкциями, это мне что ли? Мне, слава богу, инструкции никто не дает, а может и плохо, что инструкции никто не дает, да? Я вот как-то сам по себе мальчик, а наверное помощь бы не помешала. Представляешь, как, какие вот дураки люди, блядь, какие дебилы, блядь. Ай, представляешь, я за инструкциями куда-то ездил. Мать с инструкцией ни от кого не принимает, ни от жены, нет. От... Я как по ты, делам семьи ездил. <свы> Слава, кто-то у тебя стену криво шпателем шпатлевал. Ну, я не знаю, кто, потому что я живу в съемной квартире, поэтому я не знаю, кто, наверное, хозяин. Так И поэтому я говорю, давайте больше информации, э -э, в том числе и в телеграм-канал наш, вот у меня над головой висит ссылка на наш телеграм-канал, регистрируйтесь там все, можно под псевдонимом посмотреть, как это делать так. Но там ничего и не видно в любом случае. Так что э, сделайте так, чтобы там был у вас псевдоним. И чтобы вас э, как бы г губуха страны не могла вычислить. Э, Понимаете, что там всякие люди могут быть. Мы, конечно, баним там козлов. Но там могут быть всякие люди. Так что не поддавайтесь на их провокации. Если они будут. Но я отслеживаю. И ну, если я увижу, что это явные провокаторы, буду банить, Конечно ответ Путина рассмешил участников встречи в Череповце то есть э, вот эти которые в Череповце они там что-то прикалывались по поводу поп да, то есть это э, примерные образовательные программы вот вокруг этих поп там э, просто чума шла просто так смешно был дуракам вот этим всем блядь, представлять и Путин смеялся и эти все смеялись блядь, да? клоуны хреново живут Да, насчет попы он зря смеется. И сейчас поп по попробует колосиновый, я думаю. Дядя Слава, привет из Праги. Привет, Прага. Да, очень мне там нравится Вацловская площадь, опера. Кстати, сегодня я вот вспомнил Лепарелло, как раз имел честь там Дон Жуана, ну, Моцарт как раз премьеру Дон Жуана делал в Праге, поэтому пражская опера мне очень нравится, и Карлов мост, конечно, ну, в общем-то и все остальное, тоже. Да. Надо создать вирус на Путина и для его шайки, чтобы только для них вы понимаете, вот этот вирус как раз для них и есть. Потому что вирус – это пандемия, вещь социальная. И она предполагает некий социальный взрыв. Обязательно. Да? И вот этот взрыв, он не в пользу Путина будет. Безусловно. То есть, никакая пандемия, эта аксиома, столько не унесет жизни, сколько унесла путинщина. Вот хоть что вы делаете, столько не помрет. Люди... Напуганы. Почему? Потому что идет паника. Да? Они паникуют. Ну пусть паникуют. В общем, то так, в такой ситуации, помните, как паники не поддавайтесь, организованно спасайтесь. Нужно им это и объяснять. Да? Что, как организованно спасаться? Избавиться от путинщины. Все, больше ничего не нужно. Все остальное само приложится. Слава, а кто такой, Зубков, да. Ну это вот я так понимаю, что руководитель этого зоопарка, который там разгоняет в, в, в Крыму его, вчера я так понимаю арестовали там что-то, да, да, да, там проклинает кто его, кто-то хвалит, в общем ситуация такая, э, э, такие вот дела. А кроме пандемии других вариантов нет. Ну есть, например, ядерная война. Ну какой-то я другой вариант предлагал 5-11. Народ России решил, что надо подождать какой-то жопы. Понимаете? Я предлагал, то есть когда еще не все было совсем окончательно плохо. Народ не хочет. То есть народ ждет э, такого классического варианта. А классический вариант ⁇ пандемия, голод. Ну, голод отпадает, потому что говна много на всех хватит, будут кормить говном. Ну, война, конечно же. Там какие-то стихийные бедствия, там какое-то глобальное землетрясение, падение метеорита, там какого-то да, размером э, с э, город Саратов. Ну и прочее. Так. Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашей Игнатием. Вот самое главное безобразие. Там какой-то пожарный попрыгал. Весь и ключи достал. Весь народ, блядь, прыгает. Путин там вот что-то показывает, держит каждый раз. Говорит, а вот в 2020 году у вас охеренно будет. А вот вам. Эти национальные проекты в 2005 году, они придуманы, в 2006 они за них проголосовали. И Путин указы подписал, и закон подписал. А вот вам майские указы 2012 -го года, прыгайте. А вот вам майские указы, э, какого там, 17-го, да, 18 -го года майские указы, прыгайте, блядь. Все, забыли про все майские указы, про все эти... Э, Национальные проекты нет уже ничего. И теперь люди за новым чем-то прыгают. Дай нам Вова что-то еще там, а он им там. А они прыгают, И говорят, вот какой плохой там этот глава Чуваши-то. писать какой козел Вова. На фоне главы Чуваши я вообще не представляю, как это. На, на фоне Вовы, вернее, глава Чуваши прям а, алмаз неограненный, честное слово. Так, Путин заявил, что предложил поправку Конституции не для того, чтобы продлить полномочия. Ага, а то он бы сказал, да я вот заявил, э, что это поправка Конституции, чтобы продлить полномочия. Конечно, он будет тут втирать что хочешь. Он хоть раз сказал слово правды. Он принципиально врет. Вы понимаете? Это ГБшник. Он принципиально врет. Он считает это высшим шиком. Соврать и чтобы ему поверили. Ну или сделали вид, чтобы поверили. Он никогда в жизни не говорит правду. Потому что он считает, что правда это слабость. Он подонок. Понимаете? И сейчас у нас есть возможность от этого подонка избавиться. Только максимально, я говорю, нужно максимально работать в соцсетях сейчас. Вот сейчас самый момент, его нельзя упустить. Нужно нагнетать ситуацию. Все, вот вообще, вот вся грязь, которая относительно этого вируса есть, все собирайте и в сеть. И общайтесь, выдавайте эту информацию, она ложится на очень плодо плодородную почву. Она такие ростки даст. Я вам рассказывал в Саратове, что было, вон Ань, помнит, когда сообщили, что там будет, что чума кругом, да, и что будет, да, это, да. как ее, самолетов опылять там будут. Да народ весь побрятался, понимаете? То есть народом очень легко управлять в таких условиях, но Путин этим не сможет уже воспользоваться. Поймите, как он этим воспользуется, никоим образом. Начнутся... Локальные бунты, которые перерастут в глобальный бунт. Путин назвал российских программистов преимуществом страны, и надо сказать, что он к этому преимуществу вообще никакого отношения не имеет. Эти программисты, они вопреки, они благодаря, вопреки этой власти. Путин вел должность в секретариате зампреда Совбеза. Блядь, за... секретариат зампреда Совбеза. вообще, ба! Постоянные какие-то а, у них пертурбации, которые всегда ведут к увеличению численности этих сволочей. Они как на дрожжах Попугань... растут, представляете, они там делятся, блядь, пачкуются, пачкованием, блядь как у Высоцкого, помните? Вот как хорошо пишут, главный внутри человека, а не снаружи. Ну да. Путин просил не доводить Минфин до инфаркта, Ой, так, такой вот он, с народом так вот он запросто разговаривает, такой вот он молодец, представляете, там кто-то все срежиссировал, О на бумажках ему отписали, там Очертили Геги раз, про жопу сказали, какого там, попу, да, ха-ха-ха, блядь, ну там, такие же, как в этом, смех за кадром, да, там, поднимают, смеяться, ха-ха-ха, блядь, безумие какое, мерзость. Путин пообещал серьезно заняться популяризацией науки, какой науки, он уничтожил науку. Он уничтожил науку в России и занимается ее популяризацией. Как это можно труппу популяризировать вообще там? Чучело. Чучело науки на самом деле в России нет науки, есть чучело науки. И он его популяризирует. Артист. Медведев будет получать вместе с мат-капитал. Да, очень хорошее замечание. Вот... И Путин поправки, так, так, а это я уже сказал, что не связанные поправки, во Франции зарезали чеченского блогера, значит, Имран Алиев его звали, ну я его не знал, Мансур старый псевдоним у него, вел блог, в котором резко критиковал ситуацию на Кавказе, Кадырова даже, э, говорят, нецензурно его ругал, не представляя, как можно нецензурно обругать Кадырова. Чего бы не сказал, все будет цензурно. Вот. И... Э, вот... Я так понимаю, что французская полиция вообще не сомневается в том, что это заказное убийство и заказ... Из, Р... спешит, возможно, теракт. из России. Да. Вот. И... Кадыров, помните, пару дней назад, или там три дня даже назад Прокуратура заявила, что никому конкретно Кадыров не угрожал Выложив там в инстаграм или куда что там все, всем, Всех найду всем бритвой по горлу, да Никому не угрожал Убийство произошло в городе Лиле ну, надо больше информации. Ну, что можно сказать? Да, нам город Лиль знаком по образу, достаточно благородному, кстати, образу мастера страшного ремесла, палача. Помните? Палач из трех мушкетеров. Так вот, не надо путать да, лильских палачей, да, из трех мушкетеров, палача, кстати, да? с кадыровскими палачами это абсолютно разные палачи да это это вообще как небо и земля это так на всякий случай так и вот спонсоры прошу вас проверьте подписку на спонсорство потому что мне Сообщили, что, ну это и видно, что YouTube произвольно автоматически там какой-то алгоритм стоит, отписывает спонсоров, зачем, я не знаю, у него, у этого YouTube там какой-то процент достаточно большой, но при этом он их отписывает, поэтому прошу вас проверьте, подписаны вы или не подписаны, если вдруг еще вы не подписались, кроме всего прочего, то... Вот так это делается, вот страничка, кнопка «спонсор», э, «спонсировать» и переходите э, в страни на страничку, где там уже видны инструменты, э, благодаря которым можно подписаться на спонсорство. «Россияне обновили свое мнение», вот так вот пишут, то есть 38% опрошенных верят в улучшение после обновления правительства, представляете, какие… То есть так так бы у них и повода не было верить. Да, тут повод. Причин нет, но повод есть. Правительство поменялось, поменялось тут же, отдали землю китайцам, ввели новые налоги. Да, конечно, улучшение. Вот интересно, столько же в Деда Мороза верят, сколько вот верят в то, что правительство будет хорошим. Оно будет хорошим. Почти на доли желающих покинуть Россию, это уже 17%, был 14%, если вы помните, но это по данным э, всех тех же путинских опросов, я думаю, что гораздо больше, чем 17%, 14% и так далее. Вот. Я думаю, что... Есть одни, которые верят в то, что пришло хорошее правительство, есть другие, которые хотят убежать из России, а нам нужны трети, которые готовы бороться. Бороться до конца, особенно сейчас в условиях, которые нам благоприятствуют и благоприятствуют борьбе с Путиным. В России предложили ужесточить наказание для шумных соседей, ну, в общем-то, о чем бы ни говорили, говорят о деньгах, чтобы получать еще денег в бюджет, потому что им надо их разворовывать, а чтобы разворовывать, они туда должны попадать. А люди обнищали совсем, так что с налогов не получается ничего, ну, так хоть со штрафов каких-нибудь. Кировский депутат назвал избирателей терпилами, а потом извинился, а теперь добровольно вышел из Единой России. Но ну, вот один, представляете, правильно сказал, назвал терпилами, да, и, и тот ушел, и то, и то на него окрысились. Ну, понятно, что он это делал по другим поводам у него было совсем другое. Но видите, как внутренне мы похожи, да? То есть он считает их терпилами, и я тоже считаю их терпилами. Только он их не уважает и понимает так, что они никогда не поднимутся. А я наоборот надеюсь, что они поднимутся. И надеюсь такими заявлениями спровоцировать усиление внутренней самооценки, чтобы было противодействие, чтобы человек сказал «я не терпила». Я готов бороться с этими подонками. Так. Так. У уральского казака-священника нашли активы Великобритании. Ну а что же еще делать? Конечно, казаку-священнику где же иметь активы? Об этом же даже во втором фильме День выборов, так сказать, во втором фильме День выборов, ну, День выборов 2, есть эта тема, то есть казаки и их собственность, да, за рубежом, ну, в фильме в Италии, здесь, видите, в Великобритании, то есть оказался он директором фирмы в Великобритании и что-то еще, в общем там все нормально у него, короче. Ну, есть, конечно, у него э, отмазка какая-то, он там может что-то рассказать. У них у всех есть отмазки, почему у Соловьева там на озере Кома э, два домика, да, таких э, дворца, да, почему там у Медведева э, в Тоскане э, тоже Огромный, огромное поместье. Почему Алинки Кабаевой а, там во Фряжусе, да? А, ой, во Фрежусе в этом, блядь. Господи. За монако -то. В ментоне, да? В ментоне, откуда Алинки Кабаевой, там это дворец Мабуту, да, этого диктатора. Африканского. То есть каждый может рассказать свою историю замечательную, как это все заработано непосильным трудом, честным и прочее. прочее. Но мы в это не верим. Потому что вся эта сволочь, да, как-то вот она притирается к власти и ко всем остальным, и там она зарабатывает этим самым непосильным трудом. Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками. Затрахали этим скандалом с блокадниками. Ну, там, конечно, картина хорошие, Такие бабушки. И эти в шубах такие тетки пришли. Хорошо. И Вячеслав, передай привет у Дамле Тверской области здесь. Калининская АЭС. Привет, Василий Барышев. Привет, Василий. Надо начинать бороться с, олиг... бороться с олигархов, а потом в цепочке корень, корень проблем поможет винтовка из Ворошиловского стрелка. И как вы собираетесь с олигархами бороться? И какой это будет иметь смысл? Борьба с олигархами. Ну, прибьете вы, там, Бурханочка, к примеру, что на его место другой Бурханоч с еще более широкой мордой, что ли, не встанет? Или вы думаете, он испугается встать на место миллиардера, да, и получить, получать миллиарды испугать? Скажет, нет, там вот может ворошиловский стрелок застрелить, никак я уж не встану на место миллиардера. Конечно, нет. Конечно, это ерунда. Ну, внутренний такой, такой добрый такой позыв, конечно, у человека есть, я понимаю, у вас, если есть такой позыв, вы уж лично для себя решайте сами. То есть, если кто-то мне скажет, я хочу там пойти в репу дать какому-нибудь бурхану, я его останавливать не буду, правда не буду. Я не буду ему помогать, поддерживать не буду и так далее. Потому что, ну, потому что не, не захочу, чтобы сказали, Мальцев там спровоцировал на то, чтобы там в по башке кто-то звезданул, а потом сел пожизненно, да. Но и не поддерживать, не помогать не буду. А поддерживать и помогать всегда буду в борьбе с путинщиной, с Владимиром Путиным, подонком всея Руси, да? И, в общем со всем его окружением, но более массовыми средствами. Да. Индивидуально, я говорю, индивидуально можно бороться только с Путиным. Вот он замковый камень. Это имеет смысл. Вся остальная индивидуальная борьба с кем-то не имеет ни малейшего смысла, потому что его место займет сразу сидящий внизу, да, та, Та голова, на которой сидит это жопа, да. Это жопа улетела, вы ее убрали, раз, голова туда и тоже восселась там. Никиту Белых уволили из библиотеки колонии. О, как видите, не повезло Никите Белых. Так что теперь в швейном цехе работает номер один. То есть идеи Путина привлечь всех заключенных дошли до Белыха, я имею в виду к работе, к каторжному труду, к запрещенному Конституции, подневольному труду, и эти идеи дошли вот и до Белыха, буквально дошли. Вот посол в э, Центральноафриканской Республике рассказал, что погибшие россияне нарушили много местных законов. То есть нарушили, И поэтому, ну иными словами, э, сами виноваты. Да? То есть виноваты те, кто их туда послал, да и они виноваты и прочее, прочее. То есть посол не виноват, никто не виноват. Я думаю, что это было заказное убийство. И посольство Российской Федерации принимало в этом активнейшее участие, как, в общем-то, во всех других преступлениях. Это такая база грустная, ГБшная и прочее. То есть стандартная. Даже никто этого не скрывает. Путин как кость в горле у России. Путин, Николай, он как кость в горле у всего мира. Понимаете, только может весь мир это пока еще не сильно ощущает но потом может ощутить, и эта кость может там порвать все горло. Так, Генпрокуратура отказалась принести извинения Ивану Галунову ну, за то, что ему там подбрасывали наркотики и прочее, прочее. Полковника МВД Евгения Кузина, заместителя начальника, упаковали Посадили э, заместителя начальника управления по раскрытию преступлений, вызвавших общественный резонанс. О, как! Такие вот должности. И, как я понял, э, вот этот самый Кузин и сотрудник, бывший сотрудник ФСБ Фролов, э, они вымогали деньги у вора в законе Дмитрия чинтурии Ну, по крайней мере, Лента.ру и все остальные его называют вором в законе. Там он в списках во всяких есть по кличке Мирон. Что, значит, так как, говорят, о криминальный авторитет хотел добиться прекращения в отношении него проверки по статье 210 со значком 1 «Занятие высшего положения преступной иерархии». Конечно, это путинское прям... Кстати, я это он занимает высшее положение в преступной иерархии. Так вот, этого Мирона, я так понимаю, не прессовали, а он им дал взятку 25 миллионов рублей. И, как я понимаю, этот полицай, да, тот ФСБшник, их посадили, в тюрьму посадили. Они в следственном изоляторе находятся. А еще... Одна сторона — это вот этот вор в законе. Так кто же их сдал? Ну, вору в законе вроде по чину не положено писать никакие заявы. Тогда он, в общем-то, автоматически расписывается в сотрудничестве с властями. Да, А эти друг на друг, что ли, написали? Навряд ли. И сели в тюрьму. да? Тогда бы по закону освободили их от уголовной ответственности. Странная ситуация, очень странная ситуация. Хотелось бы больше иметь информацию. У меня есть свое мнение на этот счет, но я бы хотел его подтверждения официального. Так. И на Кубани за взятку арестовали замначальника отдела МВД. Она женщина. Ну, за взятку что угодно делают. За взятку могут э, дать взятку, да, за взятку мож, могут арестовать. Хорошая вот игра слов, да. За, э, на Кубани за взятку арестовали замначальника отдела МВД. То есть. Что значит за взятку? То ли она взяла взятку, то ли дали взятку, чтобы ее арестовали, да, вот такой великий и могучий русский, русский язык. И, конечно, так. Ну, конечно, все в России делается за взятку. Даже арестовать за взятку, а, даже арестуют за взятку, за взятку. Да, вот так если уж пойти дальше запретный а, а запертый в квартире участник шоу на НТВ выпал из окна житель Великого Устюга Денис Исамов приехавший в Москву на передачу чтобы решить сложную семейную ситуацию был заперт в квартире продюсерами вот так ну то есть, приехал решить сложную семейную ситуацию и попал в еще более сложную ситуацию, потому что упал из окна, весь переломался, и я так понимаю, теперь, нафиг никому не нужен, что ж продюсеры, что ли, будут бегать его там лечить в Москве, кому он там нужен, да, этим продюсерам, он им на эфир нужен был, они его, наверное, заперли там, чтобы он не напился. Я так понимаю, да, ну зачем еще человека запирать? А он, видно, хотел и полез, и так получилось. Ну, а какое другое объяснение это может быть? Висящий на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде, но ну, это еще вчерашняя информация. Посмотрите наш телеграм-канал, там эта фотография есть. Чудовищно, конечно, это выглядит. Это какой-то выпускник, я так понимаю православной семинарии и вот он вздернулся там огромное количество самоубийств какие-то люди что-то пишут на заборе то есть сейчас и потом кончают с собой вешаются на крестах то есть делают это демонстративно почему это делается демонстративно Потому что это потом найдет свою, свой отпечаток в информационном мире. Это такое внутреннее какое-то ощущение вечности. Да? То есть они внутренние подсознанием как-то на уровне уже инстинкта понимают, что информационный мир вечен. И оставить в нем свою информу, это значит стать бессмертным, по сути. И сознательная деятельность происходит. Это, это же не сознательно они делают. Сознательно есть какой-то мотив другой, кому-то насолить, что-то там сделать и так далее. Но насолить можно и более тихо, можно в ванной у этого человека повеситься, а не на кресте. Да? И насолишь очень здорово. Или насолить русской православной церкви он хотел, да, поскольку выпускник семинарии и повесился на поклонном кресте. Да, насолил бы больше, если бы это сделал в храме, да, но, видите, тут совсем другой подход, именно подход со стороны информационного мира, и мы уже во многих вещах это наблюдаем, особенно вот у людей с самой неустойчивой психикой. Так что, у кого нервы крепкие, посмотрите на телеграм-канале, это стоит увидеть, фото, конечно, совершенно... Дикая такой, такой, Голливуд снимает, только я думаю. Военной части в Петербурге нашли четыре трупа. Какая-то заброшенная воинская часть. Представляете, заброшенные воинские части, все нормально. Это все путинская Россия. Четыре трупа, два тела мужских, два женских, объеденные крысами. В общем, ну просто какой-то, да, Мы говорим, то собаки там человеческие головы носят, то там ноги приносят собаки, то руки, то какие-то дикие животные бегают с останками человеческими и так далее. То есть и, и каждый день мы об этом слышим. Каждый день огромное количество убиенных, ну понятно, что эти вот четверо они... Ну, возможно, навряд ли их там всех убили. Скорее всего, они там задохнулись. Как, как погибают четыре человека? Ну, вместе. Где-то они сидели, где или угарный газ, или э, метан. Ну, может быть, это подвал, там канализация, чего угодно. Ну, теплотрасса, чего угодно. И там погибли. Скорее всего, это бомжики. Ну, видите, никому дел нет. Вообще ни до чего. То есть, это хорошо, их нашли, пока там не съели крыс совсем виктор кустов на студию спасибо большое слава расскажи что нибудь про хабат дмитрий лимов а я, ничего, я не знаю ничего про хабат Знаю, что есть а, такая любаовичская как это сказать, ну, направление такое в иудаизме. Знаю, что когда в Саратове строили синагогу, пришел ко мне такой вот нелюбитель хабатников и начал рассказывать вещи, а я собрал помощников своих, и мы просто укатывались, не могли, просто потому что это... Но это был шедевральный, я вот сожалею, что тогда не записал, надо было обязательно записать, и вот это была бы хорошая прививка, то есть вы вывешивать там, мы просто катались, потому что ну, это такое безумие, такой маразм вообще, жесточайший, вот это вот все, что я могу рассказать, я могу рассказать вам, что кто бы не правил миром рептилоиды хабадники там блядь, мировое правительство кто там еще у нас есть там очень важно да? вот если нам удастся установить в россии народовластие то нам никто править не будет Понимаете? вы мне скажете а как нам удастся если там хабадники очень просто Какая разница, кто там, рептилоиды или еще там, я, я не знаю, свидетели Еговы, которые, может быть, они там тайные такие, мешают устанавливать власть, поэтому Гундяев с ними так и разбирается. Да? Нет, конечно. То есть, если чиновники будут избираться на один срок, если власть будет в руках народа, он будет контролировать и надзирать за властью, посадит государство на цепь, Никто, я подчеркиваю, никто ничего не сможет сделать, потому что договориться нужно будет с неограниченным количеством лиц, с бесконечным количеством людей. А как с ней можно договориться? Столько открыто, сказать, ребят, вот давайте вот так и вот так и вот так сделаем. Вам от этого будет хорошо, но они взвесят, да, нормально будет, давайте проголосуем, проголосовали. И кто бы тогда не пришел к нам, хабадники, рептилоиды, мировое правительство, свидетели Еговы, вообще похеру кто. Да? И что бы нам не предложили, мы выберем лучшее, понимаете, лучшее выберем. Молодежь вешается, дети растут злющие и жестокие, кругом адища. Конечно, бытие определяет сознание. А вам расскажет путинская сволочь мерзость, что виной всему интернет и эти фильмы, да и фильмы. Конечно, виной всему интернет, потому что люди понимают, что происходит. Благодаря интернету люди имеют самую э, чистую и незамусоренную информацию. И они понимают, что все вообще очень несправедливо, все очень плохо. И не имея сил этому, особенно дети, не имея силы этому противостоять, они вот находят такой выход. «Свободу, Свободу Марку Гальперину» пишут э, 6 числа. Московский областной суд в 12 часов будет рассматривать его дело. Так что я вас прошу сегодня еще напишите тут в адрес этого суда, на всякий случай, я потому что на память не помню, напишите, пожалуйста, в чатах. Ну и в телеграм-канале, в нашем обязательно. А вот, вот, вот, вот, вот, вот. Свобод Дмитрий, Дмитрий пишет. МОС суд, апелляция по делу Марка Гальперина, перенесена на 6 февраля на 12 часов, побывал на свидании у Марка, он передает вам пламенный привет всем друзьям и соратникам. Спасибо, Дмитрий, огромное спасибо, а еще адресок этого суда, ну понятно, что это МОС суд. с городским судом не перепутайте, МОС суд. приходите туда, обязательно поддержите. Почему не разместили ссылки на телеграм-канал? А вот у меня над головой ссылка висит на телеграм-канал. Я ее как раз и разместил. Так. Вот такие дела. Так. Россиянин попытался продать ребенка за 5000 рублей, житель Челябинской области. Россиянин застрелил жену и закопал ее на кладбище, это в Дагестане. А вот в городе Коряжма уже россиянка зарезала мужа за то, что он критиковал блюда, которое она приготовила. Да, о как представляете Ну я думаю, что блюдо Он критиковал-то не те, которые Она приготовила, водки просто Не хватило, или может быть было Слишком много Я так понимаю, все-таки я работал участковым И я такие вещи секунд мгновенно Сразу понимаю О чем идет речь Так, свободу всем политзаключенов Абсолютно согласен в Росгвардии рассказали подробности нападения на подрульного в Москве. Стандартные нападения, то есть, росгвардейцы подходят к молодым людям, пытаются их обыскивать, ну, одному стукнули. А в, рай... а в Саратове, видите, случилась перестрелка, и росгвардейцы, ночь два месяца назад застрелили. И до сих пор непонятно, из какого оружия его застрелили. Я понимаю так, что если бы это оружие было у человека, который застрелил, якобы да, то его бы уже показали сфотографировали и все такое прочее мы бы уже каждый день его видели а ничего не показали значит делается вывод только один что застрелили этого росгвардейца из стабильного оружия либо из оружия одного или постового не росгвардейца, либо из оружия другого да, то есть из его собственного или из оружия его напарника поэтому такие вещи они как-то сразу улавливаются. Так. И пенсионер расстрелял, мешавших ему спать Дебаширов в Петербурге. Вот такие вот дела. Вот всегда говорят, вот видите, вот если будет оружие то вот такое вот начнется. Вы знаете, когда у людей оружие, и такое не начинается. Потому что все знают, что у людей оружие. И дебаширы себя скромно ведут, и преступники там не особо нападают, и так далее. И много интересного в жизни мы сразу видим, когда люди вооружены. Давка из-за стирального порошка в Новосибирском супермаркете была. Вот, я так понимаю, что порошок по сниженной цене продавали, а ради этого можно было други свои затоптать нахер. Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову «повезло». Но это еще вот 3 февраля, я просто с Женей был в эфире, до этого не дошел, и так много времени э, потеряли... Очень много говорит он рисков у полярников, и наверняка многие из них, пройдя через какое-то очень рискованное испытание, оценивают то, что с ним произошло, употребляя это для меня совершенно непонятное слово «повезло». Что это повезло, куда повезло, как повезло, кто вез? Здесь возникает очень много вопросов. Вот. Ну и он говорит, что Боженька помог. Да? То есть, вот знаешь, патриарх, ну, в твоем понимании, знаешь, Боженька и вез. Да ну, если повезло, да, значит, Боженька помог, да, повез, да. А если не повезло, значит, Боженька не повез. Или наоборот, навредил, да. Ну, потому что если все по его воле совершается, то значит и негатив какой-то, вот когда не повезло, тоже по его воле. Этот патриарх с такими рассуждениями очень далеко уйдет. Он что-то не искушен. Он в такой риторике очень неискушенный человек, я бы вот с удовольствием с ним один на один поговорил, я бы вот такой угол в такую жопу загнал бы с его такой риторикой, что он бы расписался в полном атеизме, я думаю, что он и есть атеист. РПЦ высказалась насчет трех шестерок на автомобильных номерах, да, кто-то прикололся, представляете, в Екатеринбурге вводят номера, ну, и получается э, серию вводят, там получается серия три шестерки, э, да, и я понимаю так, Попы очень негодуют по этому поводу. Ну, понятно, что они негодуют, потому что это формальное какое-то отношение там к числу зверя. Да? а и, и это некое церковное правило, которое они должны соблюдать. А все остальные правила они могут не соблюдать. Чуть то я не видел, чтобы они негодовали, когда они бухают на пост, когда жрут икру на пост. Я не видел, чтобы они негодовали. Я не видел, когда они негодуют, когда остальные правила и обычаи церковные коту под хвост пускают, да, то есть обет нестижания, то есть бедности не соблюдают, монахи, папы, я имею в виду монахи, не соблюдают, ездят на Лексусах, да, в таком затворе находятся, садамии занимаются, там, половин гомосексуалистов, да, что... Категорическим запрещено. Если еще так обычная гетеросексуальная связь, еще ладно там. Но для монахов тоже э, целебатов нельзя. А, ну, ну, там еще можно как-то сквозь пальцы, да, уж садомии, которая четко описана, как Содом и Гамора, да, садомский грех, и тут вдруг такие вещи. У Попов, оказывается, во главе угла. И по этому признаку приходы дают и назначают там а, на самые высочайшие должности. Не из-за этого ли тот паренек на кресте повесился. Надо вот с этой стороны еще покопать. Юлия Белкина на добрые дела. Может, ты посещал Ницепельменную Лимпопо? Нет, Лимпопо не посещал. Вот, оказывается, о чем пел Пела группа Дюна, да? Лимпопо и Филимонов. Это же про Ницу, Теперь я понял. Так. И... Вот, опять же, они, папы, я имею в виду, рассказывают, что там нельзя три шестерки, да, а другие вещи, ну, вот такие, например, это католики. Дворец Ватикане превратили в приют для бездомных. Очень хорошо. То есть, папа Франциск сказал, вот есть дворец, пусть это будет дворец для бедных. Очень хорошо. А я так понимаю, что Гундяев наверное любит комедию э, Мелбрука со всемирной истории. Помните там "К черту бедных", да? Вот наверное он также "К черту бедных" сказал. И мы видим храм Христа Спасителя, который вот столько, сколько он существует при Гундяеве, и это фактически торговый центр. То есть Спаситель выгнал торговцев из храма, а Кунзяев их наоборот вернул всех в храм, то есть храм Христа Спасителя фактически торговый центр, со всеми подвалами, какими-то этажами и так далее, и так далее, то есть уникально, в Ватикане дворец отдают под бедных, да, а в России церковь Работает только с богатыми, да, ну или с тем, кто хоть какие-то деньги может, с бедными тоже, да, но их еще шкурит еще больше, чем богатых, потому что их больше. Ужас, что я могу сказать. И, но зато нельзя 600, а не 666, нет, не напишут, не нарисуют, вот это нельзя а все остальное бедных шкурить можно блядь, там в храме торговать что хочешь может делать трахаться там в задницу блядь, со всеми там все можно блядь. только вот 666 нельзя представляете какая мерзость знаете как это называется фарисейство это называется это самая мерзость которую, которую спаситель видел вот тогда в фарисеях а мы сейчас это видим в Гунзяеве, во всей этой книжной сволочи это книжная сволочь. Патриарх предложил упомянуть Бога в Конституции. Да, прям. И, и депутат тоже, видите, вот депутат говорит, упоминание о Боге в Конституции, упоминание, послужит объединению народа. Какому каком объединении? Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов да, так что видите, вот, похоже Гаврилов страдает от безбожной конституции да, очень она его страдал Гаврилов от безбожья Гаврилов депутатом был вот и сразу вспоминается анекдот на эту тему, да, но не на тему Гаврилова, а на тему упоминания, да кого бы то ни было, помните еврейский анекдот, когда зачитывают завещание умершего Рабиновича и там жене оставляют то-то, то-то, детям то-то, то-то там и такой-то, такой-то Хаим да, просил меня упомянуть его в завещании Хаим, привет вот так и это Также они Богу упомянут в Конституции и, и какая разница? Они что, изменятся что ли? Если они вот этот Гаврилов, этот Гундяев, они изменятся, упомянув Бога в Конституции. И если у них в душе нет Бога, если у них нет порядочности, если у них нет совести, не обязательно быть э, верующим, чтобы иметь совесть, то никакая Конституция не спасет. У Сталина была очень демократическая, демократичная конституция. Мы знаем, во что это вылилось. Так что... Это лукавый. Прям по своим путям вводит вот эту всю сволочь. И Толстой... Так, это уже я вчера говорил, предложил там... Определение брака дать, и все и все все предлагают. И вот куча предложений, вдруг поправки в Конституцию поддержал свыше 90% россиян. Уже нам сказали, уже поддержали. Поправки не готовы никакие, вообще никаких нет поправок. А уже все все поддержали. Путин там что-то рассказывает, что он не пойдет ни на какие там вечные сроки, да, еще никто ничего не знает, что относительно Путина в Конституции будет, да, относительно Госсоветов и всей остальной мрази, а уже все все поддержали. Так, и Минюс разрешил коллекторам использовать цифровые псевдонимы. Прикольно, да, то есть вначале свиночайки, помните, были как Элседус, это один чайка, а другой Я, И, и Ф, Я, У, 9, о как, блядь, это один, значит, Артем чайка, вот такой, Элседус, а другой это Игорь, это свиночайка, вот это, это И, и, и Ф, Я, У, 9, ну, свиночайка, иными словами. Вот, и тогда мы смеялись, что реестр такие ввел, вот с позволения искать номера. А теперь для коллекторов такие же непроизносимые. Представляете, приходит коллектор и начинает вот этот вот китайскую азбуку тебе говорить. Ты говоришь, а ну-ка представься. а он говорит, а, и, и ф я у ну, я бы в дыню врезал и отправил бы в психушку. Его вызвал психбригад, сказал, ребят, блядь, не в себе, чувак. И Роскосмос ведет переговоры с Центром значит, подготовки космонавтов. Вот я прям прочитаю Рогозин что говорит, мы уже ведем с руководством Центра подготовки космонавтов переговоры снять в пределах разумного некоторые требования к кандидатам. Да, ну то есть я так понимаю, что Рогозин какие-то требования снимет. Да, вот, и, наверное, наверное, это. Ну, такие как Шариков, да, смогут, смогут там участвовать. Кстати, вот тема... Минтранс предложил высаживать из электричек запение и громкую музыку, да, прикольно, да, я думаю, что вот Рогозин сейчас поработает, и «Роскосмос» не будет запение громкую, и громкую музыку из космических кораблей высаживать, то есть такие там придут Шарикова на балалайке, он все, он все поет, говорит, поет, брык, вот ну, о каких требованиях, говорит Рогозин. Понятно, о каких. Это же не требования, связанные со здоровьем. Это таких обезьян подобных людей, то есть, чтобы можно было отправлять ватников на да, таких ух, броня 7 сантиметров. Ну, я вообще думаю, о чем париться. Можно сразу обезьян отправлять. Зачем людей-то отправлять, да? Тем более, что интеллект сейчас у, у некоторых обезьян, которые на компьютере работают, он даже выше. Я помню 90-е годы, когда у меня у охранника интеллект был 64 IQ, а у обезьяны Джонни 69. Вот, Андрюх такой был замечательный товарищ. И вот, у него был на 5 единиц меньше, чем у обезьяны Джонни. Так что, ведь вот в космос я бы, например... Если бы был руководителем там полет отправил бы обезьяну Джонни, а Андрюха одного бы не отправил, потому что это был бы конец света. В российских ведомствах появятся чиновники, отвечающие за цифровизацию. Это Мишустин придумал. То есть везде компьютеризация и роботизация ведет к сокращению штатов к сокращению аппарата, везде, кроме госаппарата Российской Федерации. Да? То есть вот за время своей работы в госорганах в Саратской областной думе в качестве депутата, я там работал 13,5 лет, я вывел такую аксиому, что государственный аппарат России всегда растет, даже тогда, когда его сокращают это аксиом. еще раз повторяю, государственный аппарат России всегда растет, даже тогда, когда его сокращают, это совершенно точно, поэтому, видите, вот этот решил там Мишустин провести важные какие-то дела, ну и аппарат правительства сейчас, и не только правительство министерств, ведомств, управлений различных и так далее, вырастет за счет вот, э, тех, которые ответственны за цифровизацию. Они, может, цифры не умеют даже читать, но они ответственны за цифровизацию. Так, и Стрелков не признал обвинения по делу о сбитом в Донбассе Боинге. Интересно его, значит, ну я не понимаю, почему его Стрелков называют, он Гиркин, по моем понимании, Игорь Гиркин, да, и заявил он, я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне, то есть вот такой бином Ньютона. Готов, э, значит, его спросили, готов ли он дать показания по данному делу. Он ответил, что не готов, даже если э, не готов, даже если меня доставили туда насильно. О как. То есть вот такой вариант рассматривают, что его могут сдать, потому что понятно, что там доказательства по делу железобетонные. Это его разговор относительно сбитого самолета. То есть э, все эти разговоры записаны, все ходы записаны, как в том фильме, помните. Поэтому, конечно, э -э, его могут выкинуть так в качестве кости. Но он уже заранее э, говорит о том, что он не будет давать показаний, для чего? Для того, чтобы особо сильно э -э, голландцы э -э, копии не ломали чтобы его оттуда вытащить из России, да, чтобы они так не переусердствовали, а то вдруг вытащут. А так они подумают, что он не будет давать показания и не вытащит. Потому что ну, в Голландии же не будут электричеством лечить, да, как предводителя. Помните, предводитель вас пора лечить электричеством, да, как делали, в общем-то, в ДНР, ЛНР. Там. Выбивали показания. Он же понимает, что в Голландии, Голландии не будут так выбивать показания. Поэтому так говорит. Так, уберите гирки, напишет. Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение по делу о крушении, значит, MH17. И, значит... Один из обвиняемых Пулатов Олег Юдашевич, его будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов, одного российского. Как. Так что это вот как раз тот обвиняемый, который свидетель, который будет давать показания. Посмотрим, что из этого выйдет. Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль в Норвегии. — Прикольно, да. То есть, я так понимаю, что сказали, что вот эти вот плесуны, пивуны и пивуны, они военнослужащие, а поэтому они не могут поехать за 40 километров в Киркедес, потому что для того, чтобы проехать туда, надо сдать отпечатки пальцев врагам в Евросоюз плесунов и пивунов отпечатки пальцев давать запретили. Кто запретил, я так понимаю, сам лично Шойгу запретил. Обхохочешься, представляете, вся эта сволочь летает на своих собственных самолетах, куда хотят. Да? Вот. А каких-то пивунов и плюсунов за 40 километров от Мурманска не пустили, потому что отпечатки. Ну, выписали бы им тогда эти дипломатические паспорта она всех, как они своим всем бледям выписали дипломатические паспорта, так и плесу нам этим с пивунами. Александр Лукашенко заявил, что период холода в отношении США закончился. Какой молодец, а! Какой помощник для папы Карла. Намекнул на приезд Трампа из-за Проблем по газу, по российскому Ну не только по газу, конечно Главная проблем не газ с нефтью Главная проблема, что Россия Путинская Россия хочет поглотить Белоруссию А никому это не нужно всех. и Прежде всего Лукашенко Видите, пытается соскочить Я его недооценил, если честно Я думал, он сломался Он, видите, сопротивляется Потому что он э -э -э, как говорят, Вот мошенник да, да, Всех обманул Вот как Сталин говорил, помните, про богомольца. Вот так и Лукашенко тоже. Всех обманул, молодец. Помпео был, значит, встречался с Лукашенко, заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%. Это, в общем-то, хороший подход. Мы с вами и говорили, что Белоруссии нужно. Только нефть. Они сами переработают в бензин, собственно, это и нужно им, чтобы мог работать их там, этот гомельский заводик и очень большой, да, вот, и больше ему не нужно, они справляются совсем сами. Так, Сакашвили предсказал, меня спрашивают, предсказал распад Украины на 5 частей, ну, предположим, даже Украина распадется, это не страшно, почему, потому что все эти части соберутся, в конце концов, в Евросоюзе. Хотя это не должно произойти сейчас ни в коем случае, потому что это будет пас на клюшку Путина. Все, что дает пас на клюшку Путина, вредно, и нужно этого избежать, безусловно. Так. Украина не устроила предложенную рану компенсация за сбитый Боинг. 80 тысяч долларов за убиенного за каждого предложили. Это просто смешная сумма. Просто смешная. Конечно, я говорю, вот э, Зеленский потерял темп, очень потерял. А мог бы наоборот его при, приобрести одну ноту, вторую, третью, потом ультиматум об объявлении войны. Он бы заставил весь мир вокруг себя крутиться. Какой там Донбасс с этим... Э, с Крымом, там все бы на уши встали сразу, там, какие 80 тысяч, эти покойники получили бы там, я не знаю, по сколько миллионов их семьи, и сам Базиленский получил, конечно, старт очень, очень неплохой, внешнеполитический. Вот такие. И постоянно мог бы их шантажировать, буквально шантажировать всех отменой Будапешского соглашения. Да не, ну нифига, ну мы в таких условиях. Вот что мы там сейчас вон, с Ираном воюем? Блядь. Ну, понятно, что войны бы не было никакой. Ну, можно было бы держать за яйца всех. Тем более он сказал, что он пришел на один срок. Если ты не планируешь второй срок себе, то можно так и оторваться, блядь, там поставить всех можно раком в пользу Украины. Слава, уже обсуждали в пари чеченского блога. Не в Париже, в Лиле. В Лиле город такой и есть. Да, обсудили. Неизвестно, напал с ножом на жандармы во Франции. Пришел в жандармерию, кинулся с ножом самоубийца какой-то. Какие-то вот они странные, все эти люди, понимаете. Там вот в Бельгии напал с ножом какой-то. В Лондоне до этого, то есть вот идет такая поножовщина. Ну, предположим, предположим, да, у человека есть какие-то идеи, да, а это вот все окружение, оно противодействует этим идеям там, и так далее, и так далее. Ну, еще нападать на совсем малых и серых, да. Почему не, никто из этих не нападает? на кого-то значительного, на очень важного, да, нападают на каких-то бедняк, которые попали под руку, ну, потому что, наверное, это люди, которые нападают не в себе, вот я обратил внимание, что тот, который в Лондоне, на нем был фальшивый пояс смертника, Фальшивый пояс смертника был, представляете, то есть этот поезд мог вызвать как раз реакцию такую, что он ее напасть бы не успел, его пристрелили бы, увидели, сказали, ни тут такой крендель пришел с поясом смертника с взрывчаткой и убили бы его, да. Я вспоминаю случай из своей жизни, когда на комсомольском поселке на Тульской мужик совсем не в себе пришел, вырубил к жене дверь топором. А она перелезалась с ребенком через балкон на девятом или восьмой, восьмой, кажется, этаж. С балкона на балкон, укрылась у соседей. Вот он там пожег шапки на комфорте и все такое проще. Вот, э, мы боялись, что он взорвет квартиру, потому что он газ открыл. Но у него окна, кстати, были разбиты, поэтому вот мы зря боялись. Вызвали пожарных, они ломали дверь. Я приготовил там его хватать, бронежилет надел, как дурак. Думал, она сказала, что у нее ружье, а у нее оказался топорик такой зэковский. Вот этим топором он меня полосовал, но потом я как-то его завалил, и на нас упал велосипед, и все, и на этом закончилось. Вот. И когда стали осматривать место происшествия, я сразу понял, что имеет дело с дураком. Почему? Потому что там дверь была закрыта холодильником, так он лежал боком, причем не так стоял, а боком лежал. А здесь, среди комнаты, лежала табуретка, и на ней лежала дрель электрическая. То есть, он думал, что это пистолет, что ли. А еще тетрадка, у него были порезаны руки, и было написано, там что то лучше уберечь в бою, чем сдаться поганым ментам. Следующая страница. И врагу никогда не добиться, чтобы склонилась моя голова. А на подоконнике лежал зонтик. И я когда стал прикалываться, говорю, ты что, братан с зонтиком, хотел с восьмого этажа сигануть. Вот, он как-то очень сурово так на меня посмотрел. Ну, его сдали в дурняк. И вот опыт мой показывает, что вот, ну, наверное, это такой же товарищ, и я думаю, что диагноз у него такой же абсолютно, понимаете? Поэтому, конечно, для предотвращения террористических актов, прежде всего, нужна современная современная психиатрическая диагностика. Что я рассматриваю под современной психиатрической диагностикой? Я рассматриваю программы компьютерные, которые в состоянии уловить ну болезнь психическую. И, и чтобы люди не думали, что это коррекционной психиатрии и так далее. То есть я уверен, что в новой России мы будем использовать такие компьютерные программы, которые заранее нас предупредят, что у человека не все в порядке, что у него суицид там возможен, да, или наоборот у него такая агрессия, что он может кого-то начать резать и так далее. Каким образом будут эти компьютерные программы работать в открытых в, то, в сетях, да? В открытом доступе. То есть будут исследовать то, что люди пишут. Сейчас самая простая ситуация в интернете это использовать. То есть Путин сейчас использует, я уверен, подобные программы для того, чтобы искать своих врагов. А нужно нормальная власть должна не врагов искать, а создать медицинскую программу, чтобы выявлять больных людей для того, чтобы им вовремя можно было помочь. Не обязательно схватить и закрыть в дурняк, вовсе нет, это уже абсолютно крайний случай, и как правило, после того, когда что-то совершено, да, а нам надо не допустить, чтобы было совершено. Такие вот дела... А вот пишет, таких людей нам не хватает, чтобы революцию вершить. Да, кстати, психически неуравновешенные люди, они, они первыми, так сказать, строятся. Как Кармишин, помню всегда говорил, услышали бой там-тамов, когда я очередной раз затевал какую-нибудь политическую акцию или выборы, то сразу начинала откуда-то подтягиваться куча людей, которые, ну, мягко говоря, имеют неустойчивую психику. И я говорю, кормиш, откуда же такое количество-то их приперлось? Он говорит, услышали бой там-тамов. Вот революция ⁇ это такой же бой там-тамов, так что хотим мы этого или не хотим, они все его услышат и будут реализовывать. Себя, я имею в виду, будут реализовывать. И в ЕС обвинили США в подрыве мир, миропорядка. Ну, в общем-то... Правильно обвинили, то есть Соединенные Штаты опять топят за разрешение применения противопехотных мин, в общем-то это уже оговорено сто миллионов раз, что нельзя минировать ничего, не надо это делать. Ну понятно, что Соединенные Штаты очень дорожат своими солдатами и исторически используют огромное количество мин, самый простой вариант, да? То есть пролетел на самолете-вертолете, разбросал кучу всякого дерьма. Мой дядя работал на прибор механическом заводе в Саратове. Кстати, там и мой отец возглавлял юридический отдел еще в 50-е годы. И вот завод в том числе занимался и производством мин. Вот эти, которые сбрасывают самолет у них. это... Такие крылышки разные, одно большое, другое маленькое. Она так закручивается, медленно-медленно спускается. И когда падает, чик-чик-чик, закрепляется сразу же. И если э, наступает человек, даже обутый в солдатский сапог, да, голая нога тем более, то она сразу голая нога летает, Причем сделано по максимуму. Дядя мой говорит, когда э, он... Слышал, как эти инженеры обсуждали, говорят, он всегда хотел их убить, потому что ну, они обсуждали из-за расчета нанесения максимального вреда здоровью того, кто наступил, и при этом оставление его в живых, поскольку такая мина для этого и сделана, чтобы ранить, а не убить, потому что если ты убил одного, это минус один. А если ты ранил одного, то это минус три. Потому что двое, как минимум, должны его куда-то переть. Этого, у которого одна нога отлетела. Делать перевязку, там что-то еще. Или держать еще систему. Это сразу трое. Это, возможно, бронетехника. Потому что его везут в тыл или вертолет. И прочее, прочее. Один взорванный миной, это бешеные расходы сразу. Поэтому, конечно... Это совершенно чудовищное дело, минирование, совершенно чудовищное. И, видите, многие страны не хотят останавливаться на достигнутом, на том, что мир как-то переменился и не хочет, чтобы это продолжалось. В том числе, кстати, и Российская Федерация, то есть исторически Соединенные Штаты и Россия не очень любят отказываться от мин. Ну, другие страны любят, но, но делают мины. То есть итальянцы, не знаю, сейчас делают или нет, раньше делали охотно и много пластиковых мин. Чушь, американцы говорят слух, да, говорят слух, а кто? говорит, что американцы молчат. У американцев нельзя смолчать, там нет единообразие, там нет тирании, как у Путина, когда даже у Путина не все могут рот заткнуть, а у американцев не больно заткнешь рот, там масса людей, которые могут высказаться, и самое большое протестное движение, кстати, против МИН, это как раз в Штатах, оттуда оно, собственно, и взяло свое начало, когда была Вьетнамская война, то есть те пацифисты, которые боролись с Войну еще с той, которая была в Корее, и потом продолжили бороться с той, которая во Вьетнаме, это как раз и были самые главные э, зачинщики вот этого движения противоминного. И в Иране к смертной казни приговорен предполагаемый агент ЦРУ, Ердоган не захотел конфликтовать с Россией, пишут. это он заявил, что он не хочет конфликтовать с Россией, да? Но это не значит, что он не будет конфликтовать. В Израиле извинились за излишний прорусский характер форума памяти Холокоста. Это про Путинский характер был, а не про русский, так что могут не извиняться. Максим Соловьёв, спасибо. «Нитаньях попросил США помочь лишить арабов э, гражданства Израиля». Ну, то есть это продолжение сделки века. Лучше бы никакую сделку они не затевали, а как-то тихо, мирно договаривались. А когда затевают вот такую сделку века э, с бухты-барахты на тех территориях, где тысячелетие идет война, то всегда так и получается. Ну, в таких случаях нужно аккуратно, прежде всего, э, так сказать, переговорить со всеми, до какой степени все готовы двигаться. Не, не до так, какой степени все готовы давить. Давить все готовы до бесконечности. До какой степени подвинуться. А потом уже пытаться собрать этот пазл. И Шотландия надеется вернуться в Европейский Союз как независимая страна. Обратите внимание, помните, когда был референдум в Шотландии, и чуть-чуть не хватило для того, чтобы отсоединиться от Великобритании, я тогда сказал, что мы это еще увидим. И действительно, тогда главный аргумент был, почему не надо уходить из Великобритании, потому что это Евросоюз, а Шотландия очень хочет находиться в Евросоюзе. А тут отличный повод, да, Великобритания вышла из состава Евросоюза, Брексит совершился, да, и Шотландии теперь ничто не помешает проголосовать на референдуме за выход из Великобритании. Так что это дело только времени, когда будет назначен референдум, тогда считайте, что Шотландия вышла уже. Слава тебе, тут кто-то пытается раскритиковать, и раскритикую их первым, блин. Я, во-первых, не, не читаю, не прочитал, кто там пытается и по какому поводу а, да, меня критиковать. А потом, почему нужно кого-то критиковать первым? Я даже не знаю того, кто меня пытается раскритиковать. Зачем же мне? Как в том фильме, да, помните, когда цирк Чарль Чаплина, когда ему дали такую трубку с таблеткой, да помните, и он этому Ишаку там каком то должен вдуть был эту таблетку, а тут дунул первым, и Чаплин эту таблетку проглотил. Да, помните? И потом повтор такой же был в каком-то советском фильме про цирк на Ленинских горах и там э, тоже слону только вдували тоже и, и, и доктор выходит весь белый говорит что случилось говорит слон дунул первым так что не обязательно быть тем слоном который дует первым так самое главное достоинство мин в том что они не стоят практически ничего да в этом вы абсолютно правы кроме всего прочего у мин Появилась еще вторая жизнь, и это страшно. Об этом собственно, идет речь. Не идет речь о тех минах, которые используются во Вьетнаме. Идет речь о современных технологиях, даже на основе искусственного интеллекта. То есть эти мины будут стоить подороже, но и они того стоят. То есть это роботы-мины, и об этом будет идти речь, которые сами принимают решение на уничтожение. Мальчик, тебе обращаются люди с Брянчим, но тебя э, вижу наплевать даже на то, что твоего соратника, блогера арестовали, в психушку, ты не просто брехло. Я понимаю, что чужая беда э, не твоя беда, Владимир Рожков. Владимир Рашков, то есть это вы вот, вот таким образом обращайтесь за помощью, что ли? Ты не просто брехло и так далее. Зачем вы ты, ты, Владимир Рожков, из КГБ, что ли? ФСБшник? чтобы Мальцев не ввязывался в эту историю? Ты для этого это пишешь, подонок? Мразь. Так, поэтому я прошу тех людей, которые из Брянска, узнать, что там, напишите в телеграм-канале, самое простое, можно даже на почту не писать. В Телеграм напишите, я прочитаю. И совместно примем решение, что делать. И кто там пострадал, и какое он к нам отношение вообще имеет. Так. А Россия, это Северная Корея, вечный президент. Ну, еще пока не Северная Корея, но уже почти. А по многим показателям даже хуже. Так, напоминаю, что вот у меня над головой ссылка на телеграм-канал народовластие 511 чат там называется и телеграм-канал, поэтому прошу вас заходите и значит вот народовластие нижнее подчеркивание news и телеграм это телеграм-канал, и телеграм-канал народовласти 511, 511, это чат. Так что заходите, регистрируйтесь, взаимодействуйте. То есть это тот самый рупор и та самая управляющая система, которую нам сейчас нужно раскачать очень серьезно, потому что грядут большие события, и в этих больших событиях нужно то, что они не смогут забанить. Так. Так. Француженко решил накормить бездомного, копающегося в мусоре. Ну, на, на этом закончим. Сейчас я вот.. Это интересная история, конечно. Эта история произошла в апреле 2014 года. 42-летняя туристка из Франции по, по имени Карин Гамбо ходила по Нью-Йорку, увидела какого-то значит, бомжа, и тот в помойках рылся, она решила его накормить. И вот остались даже фотографии. Вот. И потом, потом только вот эта француженка узнала, что это Ричард Гир. Снимался фильм А фильм снимался Так вот прям Как есть что называется То есть не было никакой съемочной площадки Съемочной площадкой был Нью-Йорк И вот э, Она удивлена э, Увидела я так понимаю Себя э, очень, очень сильно удивилась И порадовалась Да представляете То есть увидеть себя в фильме э, и так далее Латынь украл вашу мыль про, мысль Про великого китайского Си Да, ну у нее своих мыслей очень немного у этой женщины Конечно она этим занимается давно В ростом чужих мыслей да, Но только про великого Си Мне пришла в голову мысль Как только я увидел это Си Это был там, я не знаю в каком году И я сразу об этом начал писать И в твиттере, и в Потом, выступая с 2013 -го года, про это рассказывал, да? особенно там в 2014-15 годах, и предсказывал, что они будут менять конституцию и прочее. Поэтому ну, не сильно умная, да. Как, как обычно, такие черти они себя позиционируют как охеренные аналитики. Посмотрите, ноль. Какие предсказания этих людей сбываются? Никакие. Они делают очень яркие такие предсказания, но они делают для предсказаний, а не для того, чтобы это сбылось. Понимаете? Так вот, насчет Ричарда Гира интересную историю расскажу из своей жизни. Представляете, то есть у меня, в моей жизни тоже был Ричард Гир. Это было в октябре 95 -го года. В октябре 95 -го года я решил с женой и ребенком полететь в Египет. И мы приехали в аэропорт шереметьево 1 у нас были билетики, все, и самолет вдруг отложили. Я только потом узнал, что каких-то корейских туристов с Южной что ли Кореи или откуда я не знаю, взяли какие-то террористы в плен у гостиницы Россия и сказали они, что аэропорт... Шереметьев один заминирован, а мы в этом аэропорту находимся, и вот мы там сидим, а провожал нас Крохин, я помню, и э, что-то я помню, мы договорились, ему вообще не туда надо было ехать, я говорю, ну проводи, что тебе стоит там, что-то надо какие-то вещи было поднести, еще что-то, а мы еще с ребенком. Он говорит, ну ты со мной водки тогда выпьешь Я говорю, ну ладно, я там рюмаху выпью Ну это мы сидим, я делаю вид, что водку пью Там какой-то наперсток налил А он, значит, этот абсолют курант Бутылку взяли и он, значит, там ее хлыщет И вдруг объявление Пассажир Ричард Гир, отлетающий в Иркутск Вас просят подойти к дежурному по вокзалу ну, смешно, да. Вдруг раз по-английски дублируют то же самый пассажир Ричард Гир, отлетающий в Иркутск, у вас просят подойти дежурному по вокзалу. Вдруг пассажир поднимается, идет, и мы видим, что это реальный Ричард Гир. И мы охренели. Охренели еще больше, когда узнали, что, сообщили, что вокзал заминирован, и Ричард Гир, это единственный пассажир, которого эвакуировали. То есть его попросили подойти для того, чтобы сказать, а если взорвется, ну, остальные-то не имеют никакого значения. Вот тогда я очень четко себе понял э, цену своей жизни для вот этого государства. Не, Я понимал ее, но все-таки у меня были какие-то иллюзии, даже в советский период очень серьезные. А здесь я понял, что я вообще ничего не стою. Ни моя семья, ни мой ребенок ничего не стоит. Вообще тогда такой страшный, страшная такая ночь была, ребенок не спал, а потом пришел и показывает окровавленный палец, очень много крови, и, и я говорю, откуда у тебя, что случилось? Он говорит, а меня укусил котенок и убежал, и у меня крыш поехал, надо антирабическую сыворотку, а где ее брать, там туда-сюда... А потом чувствую, что то не то. Говорю, убежал котенок? Убежал. Я говорю, ну дай палец. Взял тряпку, вытер все. Разрез. Такой, оказывается, ножичком баловался. Разрезал себе палец. А я так испугался. Нам в самолет садится, А его котенок укусил, якобы и убежал. Ему тогда еще пяти лет не было. Он побоялся рассказать, что где-то у меня там ножик вынул. И порезался. Так что вот э, история про Ричарда Гира такая, которую я сам, так сказать, своими глазами наблюдал, участником которой я был, оказалось, что Ричард Гир летел в Иркутск, он же буддист, молиться он летел. На самом деле это было, можете проверить, и я думаю, что э, мое отношение вот такие... Кубики выкладывали мое отношение к государству, сделали такую пирамиду, да, такую базу, что я государство воспринимаю как своего врага, как своего личного врага, как ту собаку, которая постоянно хочет меня укусить, как ту а, тот гнет, который постоянно меня хочет туда, придавить, как некую тварь. И эту тварь я не уважаю, безусловно, не уважаю, не боюсь. И, и ожидаю только всего самого плохого от этой твари. Поэтому, поэтому я вот такой. Так. Трамп дирижировал э, орке... ну не оркестром, когда гимн пелен из соревнований спортивным, он тоже начал дирижировать там, но ну, не так может быть активно, как Ельцин, чуть-чуть там подирижировал, но тоже, видите, Бывает, вступили в силу новые правила провоз денег через границу. Это Евразийского экономического союза правил. Интересно, там они распространяются на всяких там Керимовых и прочих, кто возил чемоданами, в Европейский Союз даже деньги чемоданами возили. Все это для лохов все эти правила, а все, кто возит огромные деньги, они возят их пароходами и никаких проблем без всяких документов. В Сирии убили приближенного сулеймани, видите, не повезло сулеймани, потом приближенный, потом будет приближенный приближенного. Немец создал пробку в Берлине с помощью тележки смартфонов, то есть взял тележку, нагрузил туда 99 смартфонов, возил, а Google а, все это позиционировал как пробку. Ну представляете, 99 смартфонов и все рядом, это уже он рассматривает как 99 машин, так что видите, детская болезнь информационного мира пока. Вылет самолета из Парижа в Москву 3 числа задержали из-за драки пилотов, потом пилотов куда-то выгнали, другой экипаж сменный сел, полетел, стало нестерпимо, нестерпимо холодно и пришлось вернуться назад. То есть, видно, компьютер тоже принимал участие в разборках и решил всех немножко охладить. Спасибо, что вы смотрите. Россия, пишет, тебя всегда предаст. Ни в коем случае не надо, Владимир, сравнивать и, от, вернее, отождествлять. Государство Российской Федерации и Россия страна. Страна и государство абсолютно разные вещи. Они враждебны друг другу. Государство а Российская Федерация оккупировала Россию, оккупировало, и это государство враждебно России, враждебно народу России. Надо это разъяснять всем, что государство это